Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией для любителей заработка без вложений. У меня свежий новый бокс одевих. Реклама и заработок на просмотре рекламы. Новости, статистика, описание, правила, контакты. Это все можно прочесть. Многоязычный сайт. Регистрация здесь наипростейшая. Значит, логин, email, пароль, прописываем Pair кошелек. Нажимаем зарегистрироваться. Я же уже зарегистрирована. И авторизация. Рассказываем капчу. Не помню, логин или пароль, или email. Сейчас посмотрим. Войти по имейлу я зашла. И пароль. Наша домашняя страничка. Значит, баланс для покупок, баланс для выплат, реферальный доход, серфинг доход. Зашла я сюда вчера. Очень-очень поздно. Давайте пройдемся по вкладочкам. Личный кабинет. Это вот это. Далее. Типы аккаунта. Это по желанию, базик. Мы работаем абсолютно без вложений. Далее можно купить за 10 рублей. Здесь уже просмотр серфинга больше от 4 копеек. Далее про 50 рублей, мастер 200. Ну и по Там Это по желанию, друзья. Абсолютно без вложений, пожалуйста, на базик аккаунте. Далее идет серфинг сайтов. И здесь по 4 копейки. По 2. Ну, как-то так. И они все по 20 секунд. Давайте одну просмотрим. Кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Идет таймер. Давайте обождем. И разгадаем капчик. Вот такая капча, довольно-таки адекватная. И рассказываем, спасибо за посещение, Зачет. Далее, ежедневный бонус. Для получения бонуса нужно кликнуть по баннеру. Кликаем, возвращаемся, появилась вкладочка «Получить бонус». Кликаем и 2 копейки засчиталось. кладочка реферала находится наша партнерская ссылка если мы сюда кликнем есть рекламные баннеры кому надо пополнить баланс это опять таки по желанию и чтобы разместить рекламу также нужно пополнить баланс вот Далее что? Вывести. Минимальный вывод здесь от 1 рубля. У меня на балансе 6 копеек. И здесь, так как при регистрации указываем Pair кошелек, у меня здесь уже стоит по умолчанию мой кошелек. Вкладочка обменник. Можно переводить с баланса для выплат. То есть с баланса на вывод на баланс покупок. Есть Телеграм у них. Хотите, переходите далее. Моя реклама здесь. Будет отображаться рекламу, Если вы будете рекламить свои проекты, также если мы кликнем «Добавить». И здесь цена за 1000 просмотров эконом 60 рублей. Далее 80 рублей. И смотрите. Заголовок, название, реферальная ссылочка. Выбираете «Эконом. Обычный премиум. Эксклюзив» что вам надо и размещаете свою рекламку но и выход вот такой вот бокс кому интересно работайте зарабатывайте но ну, неинтересно, интересно друзья пройдите мимо всех благодарю за просмотр всем удачи всем пока